хей hey Всем привет, дорогие друзья, вы на канале OBA Games, с вами как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня начинаем прохождение игра под названием Траншеи. Игра на выживание, в которой нам предстоит выбираться из траншей э, в попытке добраться до своей семьи во время Первой мировой войны. Итак, если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем. Так, опять-таки игра встретилась с нам английским языком, я, которым я не владею. К сожалению, Hope to play и Start New Game. Start New Game. I use it to love the hearing, to the sound, my voice uh, beautiful, human, my children calling me daddy. Понял, хорошо, я ничего не понял. Отлично начало уже положено, надеюсь там не будет каких-то диалогов, в которых нам будет что-то разъясняться, поясняться и объясняться, М -м, потому что я абсолютно я не вывезу, типа чисто на наити, на интуицию действовать, ну не знаю. А soldier досент, лайт, пикаус, хихат и сватс. Это сложно, даже еще еще еще шрифтом каким-то таким отстойным. Так, а... ничего себе сенса какая? Жестко. Так, вот так, вот нормально. Вот так хорошо. Вот так, плюс-минус, нормально. Итак, вот те самые траншеи. А, чистое небо, дождь. Здесь прошли... Какие? Здесь прошли. Какие-то боевые испытания. Ой, не испытания, а боевые действия. В первую очередь должны почтить дань уважения нашим отцам и про отцам. Не про отцам, скорее всего. Ну и про отцам. Так, здесь есть шторка. А, здесь якобы можно спрятаться. Понял. Uh, хоть что-то понятно, взаимодействие есть, есть ноги. Если в игре есть ноги, это уже хорошая игра. Единственное, что хотелось бы, uh, так это русский язык, русский. Uh, Q, away, read, да, ясно, сейчас, uh, read почитал бы, сейчас я. Так, grabs, uh, поставить и throw. А, типа бросить. Лянь. Ну, в принципе, принципе, я понял. Система взаимодействия в этой игре. Единственное, что не понял, так это вот как бы ждет ли меня что-то хорошее. Херзлих Вилькомин. Херзлих Вилькомин. Скорее всего, мне сюда можно зайти. Что эскепи зат херет and линд оут what it going ит? Смотри, здесь елки новогодние лежат, четыре штуки. Коник какой-то, но нока. Нока -но и портреты каких-то симпатяк. А, малышки мои. Бля, ой-ой. Он моргает, и я пугаюсь каждый раз, когда он моргает. Так, а, Рид, ясно. Я не могу ничего здесь прочесть, к сожалению. Но, скорее всего, здесь описывается какой-нибудь а, боевой конфликт. А, Каких-нибудь разных сторон. Да, и... Это письмо домой, либо командиру, либо еще кому-нибудь. Я не буду э, строить догадки, я просто пойду далее. Так, здесь у нас еще очень громко. Очень громко. Очень громко, очень громко. Доррес локет, финтакей. Я понял. Я... Вот это я понял. Дверь закрыта, нужен ключик. Угу, угу. Все, а ключик у нас где может быть? Так, а это что? А, здесь тоже можно спрятаться, ой, не нравится мне, не. ой ой это мне не нравится, вот если в игре можно прятаться, соответственно, там что? Там, соответственно, кто-то э, будет нас преследовать, пугать, я такое вообще не люблю, я такое не люблю, мне такое не нравится Так, ключа тут нет, э, я прошел сквозь дверь, моргнул, э, страшно, страшно, вырубай Здесь портрет с каким-то. О, обсуждаю. осуждаю. Осуждаем его. А, ладно, я выйду. О, шихтаво. В ней бегать можно. Уже хорошо. В этой игре уже можно. Это А можно сесть? Можно сесть на край. Ой-ой-ой. Но здесь мы постарались. Явно постарались. Как бы... Единственное, что небо. Немного, знаешь, что. Какой-то ненастоящий. Ну и ладно. Ладно. Черт с небом, Мы сейчас отправимся по траншеям. Так. Будем заходить просто во все э, повороты. Так, игра немного, э, я так понял, недоработана, потому что вертикальную синхронизацию вроде как включил. Включил же. Settings. Э, controls. Graphic, Enable. Enable или Disable? Disable, скорее всего, выключено. Enable включено. Я ее включил, а она все равно не работает. А что это такое? А что это такое? А почему? Creepy Doll. Крипи, мать его, дол. Крипи дол. Ну, игрушка неприятная. Так, я повернул, получается, сюда. Да, хватит моргать! Хватит моргать! Мне как будто бы все. Как будто уже сейчас все станет плохо. Блин, не хочу. Так, отправляю. А мы непосредственно что мы делаем? Здесь врагов нету никаких, уже хорошо. Крипидола мы видели. Значит, налево повернем. Пойдем налево. Хорошо, что здесь не надо ни стреляться, ничего. Сейчас просто по траншеям побегаем, посмотрим, что к чему. Как у нас тут что произойдет? Найдем ли мы что-нибудь, что поможет нам подскажет какой-нибудь ход проход, ход-проход. Здесь я уже. А нет, я здесь как раз-таки не был. Вот там очень до... а... да да да да долгий коридор, долгий коридор, а лампы. А, оу! Так, там что? Чё... Что это за говно? Что это такое? Б... Бля... Твою мать! Это что за говно? Таки? Ключ таки? Взять ключ? Че это нахер за... Ты посмотри... Что это? В туфль? Ой, блядь. Иди, блядь, иди нахуй. Ой, я не хочу такое смотреть. Ночь сейчас, блядь, кошмар. Ой, нет, все, я пошел... А, вот сюда пошел. Вот там. А почему он же не здесь был? Он стоял вот там. На входе, нет? По-моему, там он стоял. крип Хм. Euh, ладно, просто кукуха едет, короче, Дистоп... uh, у меня мозг disable, я сенсу... uh, этот uh, вертикальную синхронизацию uh, enable, а мозг disable. По ногам мурашки бегают, как будто сейчас что-то произойдет плохое. Типа еще, смотри, туман, какой-то что-то сгущается, не это? Пони... <у more noise> <у más noise> <más noise> ну че вы начинаете? Не моргай! Закрой, просто открой глаза и все, не моргай. Закройте эту... А можно зайти и прежде, чем закрыть дверь? Спасибо. А, да? А, туман и... Тут. Ну, понял. В целом, ладно. Хорошо. Я прямую это. Прямую информацию. Так, открыли. Открыли дверь. Опа. Чита фекалисы. Если бы я находился в тех условиях, то это... меня можно было бы найти вот по такому следу. Парни... Понимаете, да, почему? Uh, follow the crew to 9. Use the whistle to make it cry loader. Footstep run. Mimic voice. Uh -huh, понял. Хорошо. Таки. Uh, Таки. Uh, одну из девяти кукол мы взяли. Уба. И сами драпу дали направо. Так, здесь очень много проходов. Я понял, типа, uh, у нас первое... Впечатление об игре должно было сложиться хорошим. Нам давали немного проходов. Сейчас мы здесь просто заблудимся. Заблудимся, будем блуждать, ходить. Пчела какая? Чего за пчела пролетела? Так, здесь э, череп коровы. кого? А, это белка. Понял. А, ну ладно, двигаем. Не дыши тяжело. Не моргай. О! -о, -о. О, смотри. Здесь я чувствую себя уютно, но не настолько, чтобы сидеть там все это время. Прохождение ждет. А... Тихо, блядь. Ебать. Ебать меня... Ужас какой. Тихо, блядь. Ч ⁇ это за блядь? Давайте в самом деле, без вот этого говна. Нашлись мне, блядь. Интересные такие... <г�я> <г�я> я я сыкнул, блять, ну реально сыкнул, ну чё, ты видел, когда резко еще звуки эти, блять, сейчас сяду, как удобней. Так хер кого, хер меня напугаешь, блять, ну, На самом <г�я> деле, смотри. Симон, I need you, I need my Симон. Бля, бля, бля, бля! это пу пуп, блядь. блять, что это? И откуда Ну, блядь? Что это, блядь? Так, у меня главный герой засал, пацаны. Что делать? Хью. Uh, Эта карта? You are here. А можно ее с собой взять? Нормальная, нет? нет? Куда? Куда? Куда? Ретурн. Uh, так. Return. Окей, okay, окей. Okay. Я взял... Твою бог, я ее. <смех> так, э, ладно, я не запомнил вообще никаких э, коридоров, по которым уже ходил. Единственное, что помню, что я не помню, я уже все, я заблудился, блять, понимаешь? Все, все. Вот здесь я, бля, был в статую помню. Сюда ходил ли я? Ходил ли я вот сюда в эту степь? Али не ходил. Да меня не испугать просто. Подожди, а что за, что за, что за графиком? Ультра, ультра, ультра, бля, шаду дистанция. Какая-то. шаду Дистанция цель. Ты чё? Давай тут вот так поставим на сотик, да? Шаду квалити. Full screen. Все это понятно, все это работает. Почему? Apply. А apply, почему подвисает, типа. Ну, ладно. Я не буду. Я. Скину это на то, что... что игра в целом еще вот только-только вышла. И может быть впоследствии. <связывается> Тихо, блядь. Спокойно, я сказал, блядь. Не, не рыпаемся. Это всего ли? Это что это. Какая-то за залупа, Сань. Так, я сейчас возьму бутылку. Если на меня кто-то нападет, я ее брошу. Бля буду. Троу бросить. Я слышу крик младенца, а мне их собирать надо как раз таки, ща, ща, бля, где Здесь, нет? Да бля, так слышно, как будто он, бля, вот я иду в правильном направ... <св> говорит, посмотри в окно, я-то на... на дебила похож или что? спалил мамку. Слышь? Фух, бля, она ушла. Изи. Ой, ой ой, ну я это для смелых игра. Для смелых. Не здесь, Не нюхайся. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Единственное, что... Единственное, что пропало... А, скажи, что пропало-то. Так, здесь что-то было? Чего? Ничего не было. Так, ну-ка, я не могу с этими лагами играть. Сейчас надо починить что-нибудь. Так, что если... О, вот так, может быть? Типа, я понизил общее качество картинки, и... Ну нет, я уверен, что что, издевайся, у меня комнат не вывез бы вот это вот, как бы, вот это вот все. А, можно просто дождь отключить? Или он обязательно... Бачил, да, бачил, рука, рука. Рука там была. Бачил, да? Бачил, кто то голова прош... прошла, высокая, высоченная голова. Вот я опять в говне. Вот я опять здесь, а. Здесь, я. Сейчас надо порыскать, поискать и найти еще одну куклу. Звуков абсолютно никаких нет. Тени. Просто вообще шок. Ничего не видно. Какие-то светят отовсюду. Вы что, прикалываетесь? Вы на приколе, гайз? Так, подожди. Вот эти а, сапожки я помню. Сапожки помню уже хорошо. Можно пройти куда? А, налево мы ходили-то. На... Машинка. Машинка. Машинка. А, она уехала уже, там все, а все уже, а уже все, так. Оно моргает, блядь. и мне это нереально сложно воспринять. Все мерцает, моргает, вы чё, вы дебилы? Совсем конченые? Не, я вот сюда, сейчас пойду, сто процентов здесь что-нибудь отыщу, пытаюсь прислушаться. Понимаю, что там. Что прошел сквозь бочку, понимаю. Фотокарточки какие-то перед глазами. Это флешбеки какие-то или чего? Так, здесь я уперся в тупик. Тупчанский. Ну, в целом, тупчанский это я. А казалось мне, что игра будет лег легкой, и я ее быстро пройду. Однако. О, привет. Я вернулся в начало. А 9 пупен. Follow the crease. Давай прислушаемся. Не могу. Во. Use the and follow the sound искри is lost both. Careful it can to the whistle. А -а -а. Ключи. Слушай. Ищи куклу. Окей. Okay. Опа. Вот тараканы. Мать твою. Его уроды. А? Love you. Это love you. Так, понятно. Uh, love you это хорошо, скорее всего. Uh, ну, это же я получается люблю тебя, правильно? Да откуда он наррет? Я слышу, я слышу. Просто я не могу понять, куда мне еще нужно пройти. Здесь сквозь текстуру я не пройду. Uh, пойду, значит, в обратную сторону. Ты слышишь эти звуки? Крики, откуда они доносятся? Я в КС или что? О, о, о, о, о. О, о, о, о, Выносливость тут, конечно, да, так себе. Бля, вот это... Нет, ну это же не может быть... вот Ну что это за такое? Ну... Кто? Войди! Войди. Вот хочешь, войди. Заходи. Бля, ну, уже сделай это. Зайди куда... Куда-нибудь и моргает еще до сих пор. Но я сейчас обосрусь. Где-нибудь обосрусь точно. Оно видел, да? Выглянуло отсюда. Вот отсюда выглянуло. Тварь, падла, мразь пробежала. Пробежала, гнида, блядь. Я Да идите вы, пошли вы все в жопу, блядь. Отстаньте от меня. Оно вот отсюда выглянуло. Можно сюда спрятаться? Фу, блядь, хоть подышать что-то... Какой-то кошмар. Что это за игра? Иду дальше. Я сейчас... Кто-то бегает, ты понимаешь? Она выглядывает из угла такая, типа... А хай йоу Ха-йоу! Да... А, блядь! Чихо, я опять камеру свернул. Так, все, я пошел. Вот оно, во-во-во, увидел. Во, во, Мне кажется, я близок к, к какому-нибудь хорошему исходу событий. Так, пойду прямо, как шел. А, здесь еще направо можно и налево повернуть. Здесь, ну, снова... да, понятно. Это вообще, это кринж какой-то. Это... Ой, блядь. Вот. Доску не доработали, пацаны, разработчики, смотрите, доска не Я сюда не пойду. Опять слышу этот крик. А вот ты идешь, он не приближается, этот крик. Он просто ровно с одной интонацией кричит. Уже не кричит. Ты да иди ты в жопу! Кал! масса. Сука, наконец. Наконец, я добрался, я забрал вторую куклу. Пикет-ап-айтэм. А что за свистулик? У меня свисток есть. Эти звуки еще какие-то, как будто бы, знаешь, из сериалов 90-х, СССРовских каких-то, чьи 80-х. Вон она, а вон она, эта шконка поб... побегла, побегла. Свисток здесь зачем? А, типа, свисти, слушай иди на звук. Это я так стучал? Я думал, за мной кто-то бежит. Я, блядь, можно? А есть смысл вот сюда заходить вообще? Музыка приятная пошла. Пос... Ну все, это изи, легчайше. Я освоился. Так, я где-то далеко от куклы. О! Доски. Доски всегда хорошо. Доски приведут тебя... Блядь! Это грязь вообще. Еще пианино тут. Еще, ну меня пугать. Ладно. Взяли все. Все, сконцентрировались. Полностью сосредоточены на игре. Блядь, вот звуки. Как будто вот на тебя уже бежит что-то. Так, вот в эту сторону бежала тогда это. Э, во, во. Еще можно на этой, на губной гармошке а. Нихера не видно. Абсолютно нихера не видно. Ничего непонятно, не слышно. Появляются какие-то монстры. А... О, вот такое я еще не встречал, кстати. Вот, значит, здесь... А слышно да ясно поехали а ну что твою мать Меня лала меня лала лала лала меня лала лала лала лала лала лала лала Че за дерьмо-то, блин, ты гонишь или что? Куда я попал-то вообще? пресс аня это континует, да, вот это вот все. А, надеюсь, не с самого начала придется проходить это дерьмо. Нет? Нашел две куклы, и... а выхода... А дальше куда идти? Я так и не нашел. Дороги-то. А, так дороги-то и нашел. Вот, что... вот и куда двигаться? Что делать -то? Смотри, вот я бегу за, это... за говной, за этой свистулька. Ни детей не слышно, никого вообще. Ага. -а -а. Только вот этот. <глёздан> а -а -а. Никаких абсолютно диалогов. В целом, да. Я, как и говорил, я ничего не потерял от этой игры. Так, здесь сейчас стул должен двинуться. А здесь должна возникнуть. А, или уже не возникнет. Я думал, здесь снова это существо возникнет. Брашки пошли похоже. Ублюдь! Вы кого хотите напугать? Так, здесь стуки шорох. Это гром дом. Веревки на стене. С ними ничего нельзя делать. Даже сказать нечего, понимаешь. Просто ты идешь? Идешь. А тебя. Тебя со всех сторон тут подглядывает за за тобой что-то еще. И вот и куда? Вот куда? Куда? что думаешь, карта тут есть какая-то. Нету. О, какой шок! Это что-то такое нереальное. Вот попробуй. Ты любишь головоломки вот такие вот, короче, лабиринты, игры, лабиринты. Поп... Попробуй. Попробуй поиграй в нее. Я уверяю, тебе понравится. Типа, 10 лайков ставлю тебе. Вот походи так карту нашел еще раз ю uh, арахир вот здесь я соответственно я мне мне как это вообще понять букер че это вот как мне вот мне запомнить это надо да. ладно я не вижу никаких преград я иду так звук прошел Абсолютно ничего не слышно. Абсолютно. А, отсюда я вышел. Я помню такое. Ну ладно, пойдем обратно. Мы будем исходить от обратного. То есть пойдем туда, а, куда мы не ходили. Совершенно в другую сторону. Тут повернем направо. А, здесь свечи уже стоят какие-то. Уже все, уже свечи, фотокарточки. Свечи, фотокарточки, это... О, oh yeah! Это что-то живое! О, oh! блин! Куда, куда, куда, куда? Где где, где, где, где, где, где? Здесь была вот эта шляпа, шляпа, шляпа была! А, нычка, нычка, нычка, шкаф! Шторка, а, запас в стене! А, прорубите мне ход куда-нибудь! Да, пожалуйста, ну, подыши и побежали! Или оно где? Оно бежит за мной, преследует меня, чикак. Какая это система в игре? А, или оно заблудилось тоже. А чё тогда это звук такой... Как это... Давай... Блядь, да не моргай ты, блядь... А -а -а -а. Что это такое, блядь? А -а -а -а. А -а -а. Там... Да что это, как? Что, как? Так, по-моему, а, вот я пробежал первый поворот, я собрал первую кухню, куклу, иду ко второй. Я помню, где она лежит. А, дальше я туда не пойду, потому что там ничего нет, там меня ничего не ждет. Надо запоминать просто а, все повороты, в которые ты входил. Блин, звук этот, конечно, интереснейший. Как вот, вот что... О, слышишь? Есть третья. Третья рядом где-то. Она где-то рядом. О, нашел третью. Так. Так, у меня есть инвентарь. У меня есть дудка, у меня есть пропуск и какая-то шляпа. Так. О! Чих, блядь. Блядь, она вот здесь. Она здесь. это Он меня сразу Три, блядь. Я собрал три, блядь, я собрал. три куклы, блядь. Три. Я нахуй... Что я? За... Ретри, блядь. Ретри, нахуй. Сейчас, блядь. Ретри, блядь. Ретри, блядь. Ретри. Сейчас, блядь. Сейчас, блядь. Сейчас, Посмотри, вон, гуль. Во, во, во, смотри. Сотре. Сотре, блядь. Сотре. А, Никиту континуя. Так, окей, окей. А, я все помню. Так, давай заново. Давай снова. А, Смотр. Не, фотокарточки, смотрите, это отстой. Вот это. Ну, я нет, это не отстой. Вот на, на, фо, на фотокарточке не отстой. Там, вот как бы правые парни, красавцы. А вот это все это. Это такой под. Так, три из девяти кукол я почти собрал. Почти три. Блядь, почти. Три из девяти. Сколько у меня времени уйдет на то, чтобы пройти это все? А? А? А? Так, беру одну. А, здесь. Я не помню, куда я прямо шел? Да, прямо шел. Здесь. А... Здесь я шел налево, повернул направо. Вот это все, это в памяти моей. Это, это уже нет, это. Тобором не высечка, говорится. А. Так, здесь тоже шел прямо. Вот здесь я повернул направо. А. Вот она, вот она, вот она, вот она. Так, потом я пошел обратно. Я потом пошел обратно. Нет, здесь я не поворачивал. Я уперся в стену, повернул направо. Ага. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, Маленький мой, идем ка По-моему, дальше. Не, Это точно нет, нет, нет, нет, нет. Вот где-то здесь. Здесь налево. Помню такое. Блядь, что это выскочило сейчас у меня? А как, нет? Где-то здесь. Мне кажется, что. Нет. Да не может этого быть. Я помню точно. Бля да как вот от него избежать. Как его избежать? Как? Я весь мокрый потный уже. Опа. Опа! Опа, девчонка за рулем. Опа! Понял? You know? Опа, я еще и спрятался, господи. Да ч за. Где, где, где? Во, стоит! Чепу, блядь, он стоит, понимаешь? Он стоит. Да, ждет меня, да, мальчишка, меня ждет, хочешь меня, да, без ручек, но ножками тупо обнять, ножками обнять хочешь, и что, он будет стоять, он меня отпустит, это закончится, нет, может быть, я свистком их приманиваю, ну, вот он куда-то ушел, а куда, направо, налево, тут этой, о, дыр не хватает для того, чтобы увидеть, куда он все-таки пошел, хм, не, патовая ситуация складывается у нас с вами. Дорогие друзья, мы не остановимся. Нас это не отпугнет. Так, хайда. Блядь! Он там стоял. Мне сейчас капзда, пацаны. Вы еще не зна... Не уверены в этом, конечно. Может быть и убегу. Одно... О! Опа-ча! Блядь! Бля, вы чё гоните? Это что такое? Оно стоит, блядь, это, я уп, я у уперся в него, я уп, да, я убей, чё по пупкам, ещё и вот это как? Оно разговаривает, что? Оно разговаривает ещё? Суммач! So Сколько? Сколько денег ты берешь? Как же от него убежать? Может быть, переждать просто, чтобы он ушел подальше? Он пошел в ту сторону, в которую я собирался. Это, ну, как бы плохо. Плохо. Это отстой. Блять! Да иди-то, блять, ну. Ой, сори. Сори. Не хотел. Слушаем. Я слышу топок, топот ножек. Топот ножек слышу, пацаны. Блять, он все больше, он все. все. А! а! а! Да ну хер, бля! А! Your... Own... Так, ну давай погнали, короче, собираем первую куклу, а здесь поворачиваем. А, а уже не помню. Нет, не поворачиваем, соответственно, идем налево, забираем куда-нибудь а, себя, себя любимого, короче, идем прямо, исключительно прямо. У меня мокрая спина, у меня трясутся руки. А, не, я понял, туда не пойду. Нет, не сюда. Нам нужно будет перед к, к деревянным ящиком, перед деревянным ящиком мне нужно будет повернуть вот здесь направо, забрать куклу, рвануть назад, упереться вот там в стену. Упереться в стену И не найти вот это голожопое чмо Которое с пупком Здесь мы идем прямо Сейчас начнем слышать этот Ой Нет, я пропустил поворот, к сожалению Но я сейчас вернусь сюда и заберу Свою куклу Это будет третья кукла, мы знаем, как до нее дойти Уже хорошо Уже здорово Хотя бы что-то мы можем Блять, ну и ну! Ну и да уж. А, выносливость закончилась. Понимаю. Руками цеплять. Как это я Так, собираем первую. А, идем поворачиваем налево. Здесь двигаемся. Не туда абсолютно. А, или туда? Не туда, абсолютно не туда. А, возвращаемся, нам тут нужно двигаться прямо, вот. Все, здесь мы упираемся. Там мельница какая-то, не обращал внимания. Не видел там мельницу. А, возле надписи поворачиваем налево, двигаемся по коридору. А, здесь, в этом коридоре, двигаемся до поворота с ящиком. С ящиком, это я уже выучил. Голова вы... Да, меня уже не пугаешь ты даже. Так, забираем куклу, вторую куклу по счету из девяти pick it up а, а с ними что-то надо делать нет нет с ними ничего делать не надо уже хорошо Но хотя с другой стороны это не облегчает нам о, нашу игру так здесь мы идем по этому коридору поворачиваем направо в первом же повороте по-моему. правильно Блять, она сзади или где оно? Страшно, как. Как страшно. Блять, ну. Шо вы. За люди такие! Что вы, блять, за люди такие? Ну что, господи! Во имя холодца, сыра, свиноуха, во имя холодца и сыры, свиноуха, Во имя холодца и сыра и свиного уха, во имя, во имя и сырый свиного, свиного уха, во имя холодца и сыра и свиного уха. Во имя холодца, сыра, и свиного уха. Алюминь. Я устал, он задыхается уже, надеюсь, что да, зверюга за мной не побежала и потеряла меня из виду, да. Наконец-то, да. Однако я потерял, все-таки, я не забрал третью куклу, я не нашел ее. Так, ну нам сейчас. Нам сейчас нужно просто и двигаться а... обратно к этой стене. Блин, че ж вы будете, че ж вы такие противные-то? Гады! Гады! Так, подвигаемся к этой стене. Сейчас попробуем сюда пробежать. Может быть здесь найдем? А, это же она и есть... Та локация, куда мне не надо было идти. Ой, хорошо, сейчас упремся. Посмотрим, где оно. Может быть, все-таки я был неправ изначально. И кукла здесь где-то? Хорошо, что я этого не видел. Господи, во имя, ой-ой-ой, во имя святые угодники. Слава Господу нашему спасителю, что я не видел того говна, которое мне показали. Однако слышу куклу. Прислушаемся. Я не видел даже этого говна! Я его даже не видел, мне уже экран по, по, по, по все, уже звуки эти, уродские воючие. Блять, отвратительные звуки. Говна этого отсущего мать вашу. Отец наш насущный. О, о-о-о! О-о-о! О, слышно было? Блять, ящик упал где-где-где-где-где только что слышал где где где где только скажите куда повернуть парни Уф, устал здесь же было очень громко слышно Ребеночка-то. Да блин, да, пацаны, ну подождите, блин, с этими звуками это отрать. Все, нашел. Подожди, как еще раз к ней пройти? Ладно, не кричи. Не кричи. Так, есть три куклы. Есть три куклы. Теперь нам что нужно сделать? Вернуться а, вот к этому дереву. Да, ну как бы с этой стороны. А, видно эти деревья, короче. И. Идти вдоль этой стены так если он появляется это животное тупорылое, мы обратно заходим туда назад чисто назад бежать та да да да да да да да да да да да ну ни хера раз разведчики да смотри мяч баскетбольный пал пред нами так двигаемся дальше эти конченые появляются из ниоткуда Постоянно, вот в мельнице Мне кажется, к мельнице есть о, о, о, Смысл сходить о, о, о, о. Все, началась Музыка, вот здесь грязь какая-то Все, я уже потерял о, Все свои шкафчики, где мог спрятаться Ну ничего страшного Я найду что-нибудь новое Так, о, благо три куклы мы Забрали и сбежали Что есть хорошо Что есть отлично Что есть здорово Теперь бы понять, куда двигаться дальше. Потому что ни один ребенок не издает ни единого звука. Ни единого. А куда нам идти? Я так понимаю, чтобы хорошо и комфортно играть в эту игру, нужно сделать... Нет, меня обманули. Чё за Каллас! какой кал... кошмар, фу! Отстой, а, абсурд. Нашел Четвертое. рекорд, пацаны на рекорд пошел. Есть, вот оно моя прелесть. Так, подождите. А, что мы теперь можем? Куда мы сходим? Симон, мой Симон, я понял. Ему нужно мое семя. Мой Симон. Бля, бля, бляшеньки, Маришка. Маришка, привет. Ой, девочки. Доброе утро, девочки. Так, теперь мы можем пойти <свадцать> куда? О! На, в сторону, куда. А, вот солнце светит. Давай пойдем туда. Солнце. Солнце. Идем на. Вс... Пойду вот туда. Мне казалось, что я слышал ребенка. Я не хочу в свистульку дуть, потому что это чмо на меня пробежит. Отвечаю. Блядь! Черти, грязные животные, отвратительно себя ведете, мрази. Разве оно того стоит? Бля, чуваки, это, ну, это конечно, эта игра на выдержку яманал, на яманал, конечно. Так, слышим, тише. нет не сюда вот сюда мы не ходили но здесь прекратился понял звук э -э, плача сейчас пройдем сюда если усилиться будем искать не усилился не усилился возвращаемся обратно а -а -а -а. под сколько четыре куклы А теперь вообще не слышу. Подожди, давай-ка прислушаемся снова. Стоять! Тихо! Тишина! Что, снова сюда, что ли, идти? А -а -а -а -а! Так, мы экономим выносливость, чтобы, если что, удрать от этого полупса. Вот сюда пойдем. Мне кажется, отсюда звук. Ну нет. Не отсюда. ой ой ой ой Так, не отсюда. Как будто отсюда. Тут же нету никого. Пойдем прямо сюда, да? Чекнем, чекнем. Просто я бегу сюда. О, дано! Вот Во! Во! Еще давай! Накидывай! Блядь! Вы дебилы? Вы дебилы? Дайте пройти! Я еще как кретин по прямой сматываюсь! Подожди, подожди, я почти сбежал от него. Пианино. Так, завернули. А -а -а! Мразь, какая мразь, конченая гля... Говно, жопа, чмошница. Целка, тупо целка, баба, целка. Так, почти сбежал. Звук тихает, утихает звучок. Я не издаю звуков, пацаны, кста. Вот чмошники, а, Спу... запудрили меня. Я шел на правильном пути и был, они меня сбили. С этого самого пути. Конченая. Конченая базарю. Сапожки. Сапожки топ-топ-топ делают. Ножки сапожки. Итак, куда же мне теперь двинуться? Вот смотри. И... Блядь, и грань... Она не дает расслабиться, понимаешь? Что это такое? Что оно такое? Что это? Что это? Я слышу, ребенка кстати, зато. Так, тихо, идем. Куда идем? Опа, еще карта что ли? Юхира. here? А-та-та-та-та, так, -ta -ta понял, да. You are here. Угу, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. И че? И ничего. И ничего я не понимаю. Так, все, я сейчас иду, короче, о, по коридорчику, по маленькому этому, будем опять-таки на звук ориентироваться. Но здесь, в принципе, другой дороги нет, здесь вот эта вот, короче, петля, в которую мы зашли. А, давай сюда пойдем. Блядь, моргает. Оно еще моргает, блядь, зачем-то. Я надеюсь, здесь нет Это этой... этой херни могу... Блядь, дебилы... Заткнись. Там длинный коридор, тут тоже. А, ясно, я здесь был. Все, ясно, я здесь был. Пойдем, значит, вот сюда. А здесь я вот сюда завернем. Короче, будем петлять по всяким вот этим вот просторам, закоулочкам. И слушать. Просто дело в том, что я, я уже слышал два раза ребенка, которого не нашел. Свистулька у меня есть, которая мне нахер не нужна. Ей нельзя пользоваться, парни. Запомните, если хотите пройти, не пользуйтесь свистулькой. На эту свистульку мчится сразу это говно. С ногами. И пупком. Жирная, причем. Без рук. Фу. Монстр. Монстр. Смотри, смотри, смотри, что с ним происходит У них уже глаз нету, тут уже все это. Так, ладно, я сейчас молча доберусь До дороги, чтобы быстрее это все прохождение Произошло Так, я двигаюсь и вижу ту говнонину Она высокая, бля И я от нее прячусь в шкафчик Я задолбался, бля Как? Как это пройти? У меня сколько? Три куклы. Три. У меня в прошлый раз я четыре собрал. Четыре собрал куклы. И я не знаю... Вон она стоит. Вон, видишь, ногти? Пальцы на ногах. Бачишь? Чё не бачишь? Оно разговаривает. С кем оно разговаривает? Кто создал эту игру? Что у тебя в голове? Ты мой родненький. Господи, как жаль тебя. Так, слушаем и уходим в другую сторону. Вообще, мне не интересует, что здесь будет дальше. Я просто отправлюсь в другой. В другую сторону. Вроде дол долго он уходил там куда-то, да? Блять, увидеть бы. В какую сторону он пошел то Сюда чи... Чи не сюда... Захотел пойти в другую сторону, пошел в ту же. Что это за лупня? Ладно, я сейчас я.. Хватит моргать. Шмара. Так, вот я иду. Иду. Иду. Я иду. Нашел карту. Опа. Я уже в новом месте в каком-то. Прикинь. Прикол. Я здесь не был еще? М -м -м. Так, юхера. Соответственно, что? Я могу... Ничего, я пока, я ничего, я здесь и ничего не знаю, я до сих пор не, не могу ориентироваться по этой грязной карте, мразь, кто вообще, тут не компасы, карту взять с собой нельзя, курсор, э, значок не пере. меня вообще уже, смотри меня колдаю. ой-ой-ой, колдуны, какие вы распутники, что вы, с этой... что вы со мной творите, что вы со мной творите, -то? добрый день, дорогие друзья, так, а, однозначно уверен, что, что я что я все-таки справлюсь. Я поборю в себе вот этот вот страх. Каждый раз миллион раз меня уже словило это говно, и я каждый раз пугаюсь. Руки видел, да? Руки видел? Мрази какие вы, дебилы, вы конченые совсем, совсем конченые. Я вам отвечаю, вы совсем конченые. Оно, оно нагнетает. Этот вот страх, страх, который в начале игры был, он становится все больше и больше. Ты боишься все больше и больше вещей. Так, нет, я здесь, я помню все это вот, что здесь было. Не буду я здесь ходить. Там стол-то вот задвинется И я такой, типа, вау. И там появится это снова гора мышц. Так, ладно. Зато солнце прикольное. Солнце-то прикольное. Ой, солнце, небо. Небо, извините. Извините, небо прикольное. Колдесное небо. Однако мне-то что с того? Что мне с этого неба? Куклу дайте. Куклу дайте. Смотри. Не, никто, никого нет. Ух, фух, повезло. У меня уже мураши пробрали, что там кто-то сейчас будет. Я уже шел целенаправленно, думал, что вот, сейчас тут появится, меня сейчас испугают, но нет. У -у -у -у. Никто меня не испугал. Никто не испугал. Так, ладно, двиг... Двигаемся дальше. А можно же за икой стать, да, с этой игрой? Прикинь. А, я надеюсь, что я сейчас выберусь к тому месту, где слышал. Когда-то звуки. Фортепиано играет откуда-то. Чё, блядь? Откуда здесь? Какое фортепиано? А, никто не кричит. Понимаешь? Не слышно, куда идти. Я вот хожу. <кзывы> брожу. Хожу-брожу. А мне до сих пор не слышно, кто, где. Шифтить не буду. Вот, я помню этот Dark Simon. Right дебилы. Такие дебилы, вы нормальные люди. Там столько... столько предупреждений в этой игре. Это... Это вообще дичь, посмотри. Оно мне надо такое? Вот оно мне надо такое за 200 рублей? За 200, блядь. Понимаешь? Вот оно мне надо? Скажи. Что это такое? Это психодел какой-то. Это вообще это нервный... С... А это еще четвертый? Блять, мамка уже какая-то тут. Так, давай зайдем в дом. Где, где я вообще? Не вижу. Так, надо двигать на солнце. А, ну ясно. Я, я уперся... Видел, там было был силуэт этот вот, вонючий. О, блядь, игрушки. Давайте. Все, падай! Все, блядь. Все. Нет, я. Блядь. мне кажется, я с этими с с звуками и спать буду э падать. Я буду ложиться спать ровно с этими звуками. Так, не, шиф э не шифтуем. Чисто на этом, на спейсе, на спейсе. Так, изредка. Изредка, чтобы чуть-чуть ускорить прохождение. Страх в том, что... Во, я в начале, кайф. Все, идеально. Что там написано вообще? Follow the crew to freedom. Use the whistle Mackie. Eat loader. Fourth step. Run. Uh, eat mimic voice. No arms. да. Uh, yeah. yeah, Нашел шестую. Шестую нашел. Шестую. Звуки слышишь, не? <звук> Мерзко-то как. Мне на этот звук надо идти? Или че? что? Что <звук> это за... уауа? Че Меня байтят сейчас. Скамят тупо. На бабке. Я сейчас сюда приду. Вашу мать. Вашу мать? Вы такие дебилы, конченые. Вы дебилы? Вы кончены? Я всю жизнь буду бояться этого звука теперь. Блядь, ноги дрыгаются. А -а -а, блять, увидел. Прикинь, оно просвет дает сквозь стены. Направо ломаем. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Где-то здесь в проходе должно быть. Это шок вообще. Да, шестая, шестая. Седьмую куклу. Берем, берем, берем, берем. Звук еще уродливей стал. Слышно? Седьмая! Седьмая куколка, девочки! Не увидел. Нет, я не поведусь на эти звуки. Я слышу, я чер... снова слышу и не слышу одновременно это говно. Парашу эту вонючую. Давайте, блин, 8. Сейчас восьмую собираю какие-то маленькие эти мешочки но ну, мне наверное вот сюда я убить подскажи пожалуйста судьба дай мне знак нет никакого зв... знака никто не даст звук пропал надо возвращаться звук пропал надо возвращаться 7 куколок, пацаны Пацаны, чекайте инфу, 7 кукол У вас такое было? Блять, Фотокарточки какие-то Атмосфера так нагнетает Вы шо, бля Машинка, бибикай, вот и поехала. Лянь, крыса. Так, чисто. Тупик. Тупик, чисто. Где, где, где? По звуку где-то рядом. А вот где это рядом находится-то? Куда мне идти? В каком повороте? Оно кричит все -же, -же, жестче и жестче. А я-то не могу. Я не могу разговаривать постоянно, потому что мне надо слушать, понимаешь? Это два нить тяжелее. Это уже коты какие-то пошли мяуканье. Это уже какие-то майские котики у нас тут ну, завелись, понимаешь? Там тупик, тут тупик, тут тупик, соответственно... Блять. А как там дался просвет, а здесь не дался? Как, как так происходит? Почему там дали, а здесь не дали? Так, так, так. Бабах! Блядь. О, нашелся! Так. Вот в той стороне. Только как туда попасть? Как туда попасть? Как, блядь, туда попасть? Вот туда, да? Правильно это же иду. Даже правильно. Это правильно. Может сюда? О, блядь, этот звук как будто за мной бежит, это чмо. Вон он, вот он, вот, вот, вот, вот лежит он. Вон он лежит, вот там вот. Вот, вот ташеньки. Где-то здесь, а. Пацаны, восьмая. Восьмая, не хочется запа запарафинить. Не хочется запарафинить. Вот она. Восемь, восемь. Ручки потираю. Бан. За такой сразу бан даю. Ой, это была страшная херня, но она, она, это страшная херня, не при, не при, никаких угроз не несет. А вот уже вот та херня, которая с ногами, вот это вот, телепузик, да, 2, версия 2.0. Подожди, да, я передохну. Ух, просто кабзда. Это для меня страх вообще. Я не знаю, это такая шок игра, понимаешь? Я играю в нее уже полтора часа. Я обрежу очень много на прохождении, но, но это шок, это блядь, это блядь, это какая-то страшилка, блядь, настоящая, настоящая страшилка, бля. Я сейчас пережду немножечко, пережду, посвящу в разные сторонки, посмотрю, может быть, можно куда-нибудь добраться, блин, может быть, есть какая-то подсказка, и я, может быть, я увижу в конце концов ребенка. Да, я свищу, и это говно прибегает, смотри. Я, блядь, ну, что ты будешь делать, а? Пойдем в обратную сторону от этого урода. Чем дальше, тем лучше. Я уже прислушаюсь к каждому звуку, и как будто бы я услышал... Блядь! Нет, пожалуйста! Нет, нет, пожалуйста! Нет! Мой, блядь, мой ты рот! Топтал! Да ну не надо, пожалуйста! Я убежал от тебя! Господи, храни Америку! Да беги на шею! НЕТ! Нет, Нет боже, не а, Чуваки, я выяснил лишь одно. Я слабак, я не смог этого сделать. А, на секундочку я пытался пройти эту игру 2 часа 23 минуты. У меня не получалось ровно ничего. Я собирал 8 кукол вновь и вновь. И знаешь что? Меня всегда ловил этот полудурок. Есть ли концовка в этой игре, я а, не знаю, но я, я лучше дождусь, пока кто-нибудь пройдет ее и посмотрю, потому что больше времени у меня нет. Это пот, я весь сижу мокрый, весь на стрессе, я не знаю, как мне дальше спать, а эта игра непробиваемая, она также осталась непройденной. Если вдруг ты проявишь интерес, пройдешь эту игру, обязательно напиши в комментарии, какая ждет концовка, иначе я не смогу спать. Эта игра настолько раззадорила меня, что у меня просто не осталось другого интереса. Уже давным-давно пора спать, но я по-прежнему сижу и играю в это дерьмо. Ты был на канале Йоба Гейм, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Всем пока! In my heart, please, if I can.